Почти все, чем я когда-либо занимался, за исключением духовного процесса, я делал без какого-либо обучения. Я просто делал это, как будто знал, как это делается. И это всегда срабатывало. То, что люди думали, что я не смогу сделать. Было время, когда я буквально не слезал с мотоцикла, всегда был на двух колесах. На четырехколесные транспортные средства я всегда смотрел с большим пренебрежением. В автомобиль я бы никогда не сел. Даже если кто-то предлагал куда-то поехать на машине вместе, я всегда говорил, «Нет, скажите, куда приехать, я сам приеду на мотоцикле». Потому что сесть в автомобиль с четырьмя колесами, я это сделал, когда мне стукнет 85. Так что для меня это было совершенно невозможно. В автомобиль сесть я не мог. Я всем говорил, в машину я садиться не собираюсь. Как-то раз мы с друзьями отправились в природный заповедник. Я ехал на своем мотоцикле, а одна девушка ехала на машине с четырьмя пассажирами. Ни один из них не умел водить, а этой девушке внезапно стало нехорошо. Она испугалась, потому что оказалась среди дикой природы, и дальше ехать за рулем уже не могла. Они не знали, что делать. Она сказала, «Я не могу дальше вести, я слишком устала, не могу управлять автомобилем в этом лесу». Тогда я сказал, другого выхода не было, иначе нам пришлось бы вернуться». Тогда я сказал, «Хорошо», и припарковал свой мотоцикл. Я сказал, «Хорошо, я поведу». До этого момента я никогда не сидел за рулем автомобиля. Но начиная с самого детства, будь то автобус или автомобиль, или что-то еще, я внимательно смотрел, как происходит процесс управления. Я просто сел за руль и проехал 90 километров по узкой дороге. До Нагархола, а в то время там была очень узкая дорога. Я доехал туда, припарковал автомобиль и сказал, я впервые за рулем, никогда до этого не водил. И все не так плохо, как я думал. Я думал, что автомобили это для тех, кто ни на что не способен. Я думал, что мотоцикл ⁇ вот стоящая вещь. Автомобили же для людей с ограниченными возможностями, которые не могут удержать баланс на двух колесах. Я сказал, все не так уж и плохо. Они удивились. «Что? Ты никогда не водил?» Я сказал, «Нет, первый раз за рулем. «Как же у тебя получилось? А чему там не получится?» «Я видел, как ездят другие. Почти все в жизни я делал точно так же. Я никогда не проходил никакого обучения. Просто требуется немного внимания. Каждый человек способен на это. Но у людей голова забита старыми накоплениями. Очень много аргументов, почему это не получится».